Курган большой, вот посмотрите, вот главная дорога, ее сейчас засыпают, раньше машины по ней ходили, мы по ней подъезжали, Но справа как в это вот главный курган, а учитывая, что тут меловая порода, то он был белого цвета, представляете, как хорошо он просматривался из этого комплекса, вот камни, сарсены, большие камни, справа, видите, пяточный камень, посмотрите, справа торчит, как стрела под углом это есть. Он через него идет лучше самый центр расправа вот с этой стороны маленький камень он отсюда едва ли просматривается это когда вы будете внутри вот он с этой стороны где мы сейчас едем и он сориентирован на день самый короткий в году на зимнее солнцестояние вот именно с этой стороны а мы будем заходить мы сейчас сделаем круг автобусы на которых мы поедем в стоунхендж на самом деле это легендарный дефендер и Три прицепа он тянет за собой. Плена, а ну отправляется. Пара да, ну такой дефендер мощный получается. Поехали. Тянет за собой три прицепа, ну то есть моща у него немеряная там. Может пробрежный специально. Не быстро, зато оригинально. Этот автобус двигается 350 км в час. Да, со скоростью английского света. Сапсана вышли. есть, Да Сейчас я пытаюсь приблизить, чтобы было видно, что на камнях сверху есть выступы. Видно, что на камнях есть выступы и горизонтальные камни имели выемки, укладывались в эти выступы. Там Стоунхендж. Знаменитый жалко, что к нему нельзя близко подойти. Ну то есть там есть близко, но камни трогать нельзя. А, а здесь э, английский шашлык. Хорошо, что их тоже не пускают к Стоунхендж, а то было бы обидно. Пускают овечек, а людей не пускают. Ай-яй-яй. Вот так вот. С погодой нам сегодня не повезло, идет дождь, но экскурсовод сказал, что нам, в принципе, повезло, потому что вчерашняя группа попала под град, и, в общем-то, холодно. Я посмотрел погоду, в Москве и в Питере гораздо теплее. Сооружение, конечно, монументальное, но пока она издалека не чувствуется, хочется подойти поближе, потому что там, безусловно, камни задавят своей мощью. Ну и я сделаю следующую ретро-микрозаметку по поводу того, каковы мои впечатления от просмотра Стоунхенджа. А вот Стоунхенджа вблизи. Это самое близкое расстояние, с которого можно подойти ко мне. Сейчас идет дождик и не очень комфортно. Мне хочется оставить свои вспоминания о том, что я здесь нахожусь. Курочка моя уже промерзла. Наушники у меня для того, чтобы слушать аудиогид. И по одной из версий, которую нам рассказывал искусствовод, люди 3000 лет до Рождества Христова, то есть до нашей эры поднимали эти камни и я не очень хорошо владею историческими знаниями однако если подумать разумно то мне непонятно две вещи с какой целью люди той эпохи поднимали эти камни сами, второе как они это делают технически, особенно если вы посмотрите на вот этот высокий стелу, там видно что-то типа шишечки Это на самом деле каменный шип То есть нужно было сорганизовать в те времена Огромное количество людей Для постройки таких сложных сооружений А если вы вспомните историю И что какие государства или цивилизации существовали 3000 лет до Рождества Христова То понятно, что Не очень много было народностей Их предводителей, которые могли Сорганизовать людей на постройку Таких больших сооружений и можно придумать разные теории, как они это делали. Даже в Англии проводился эксперимент, что везли эти камни а с другого графства сюда специально, чтобы поставить. Мне, честно говоря, верится в это с трудом. Именно поэтому меня завораживают такие сооружения, которые явно не являются природными. Это э, произведения чьих рук, чьих рук. Но я не верю, что эти... Эти камни вот так вот поставили, там высота порядка 7 метров, вот этих вот камней. Как они поднимали без блоков эти камни наверх? Делали холмы, затягивали тросами. Если мы понимаем, что в то время веревок нормальных не было, и ковыряли они рвы, лопатами, сделанными из костей животных. Но при таком уровне технологий, как можно, как можно сооружать такие конструкции, я не знаю. Давайте, предположим, что мы сейчас возьмем современных мужчин, дадим им все, что они хотят, кроме техники, и скажем, что они должны взять, грубо песчаник, обчесать его вот так вот ровненько, стройника, а потом вытащить... Вот такие вот, выточить вот такие вот шипы, вот в таких камнях сделать соответствующее отверстие и все это еще ровно поставить. Если вы знаете рецепт, как это сделать, пишите мне на e-mail. С вами Стоунхендж был Олег Фокеев. Отлично, запись пошла. Позади меня Стоунхендж, и мне бы хотелось сделать последнюю заметку. Когда я собирался на эту экскурсию, некоторые наши... Российские участники э, семинара думают, что нам делать, э, как мы смотреть на эти камни. Я к этому отношусь. Так. Это что-то другое и непонятное. если вам не нравится Здесь есть какое-то а, поклонение а, древних людей. Снить своим разумом и эта сила здесь чувствуется и она чувствуется, потому что ты понимаешь, что это не могло быть вот так просто сделано первопытными или, там, людьми, которые родились лет до нашей эры. А ехать сюда или не ехать, решайте сами, мне это очень понравилось, единственное, что подвела английская погода в туманный грёбаный Альбион.